Фредерик Бишоп? О, боже. Это вы, Фредерик Бишоп? Нет. Он мертв, извини. Но это же ваша фотография. Полагаю, да. Джек Фостер. Я ваш новый подчиненный. Ну уж нет. Уберите от меня этого малого. И не подумаю. Он такой путь проделал, чтобы увидеть вас. Фредерик Бишоп, «Гордость Австралии». Знаю, он даже про возраст солгал, чтобы пройти призыв. – Марзянка, знаешь? Да. – Пошли! Это да полный провал. У нашей первой волны не было и шанса. Вон у них какая оборона. Как же мы захватим пляж? На этот раз у нас есть дредноуты. Затокай уши, парень. Сейчас будет шумно. Отправь координаты. Ну-ка, прицелься. Ясно, остаешься тут. Пойдешь с тыловым отрядом, после того, как я пущу ракету. Да, сэр? Да, сэр. И на не лезь. Надо добраться до верха пляжа. Let's go. Ракету. Твою мать, ты издеваешься? Пошли сюда! Вот, вот смотри, парень, твое вранье тебя же и убьет. Я просто памятник себе захотел на городской площади. Давай, парень, вставай, давай. Вставай, молодец. Я умру. Не умрёшь. Ты австралиец. Тебя нельзя убить. Да. Наверное, да. Разве что. Ты не киви случайно? <смех> Нет. А теперь все по порядку. Давай, иди сюда. Встань. Повторяй за мной. Руку сюда. Это вот так. Приклад к плечу вот так. Щеку к прикладу. Нет, вот так. Направляй, куда хочешь выстрелить. На, вот так. Нога выстрели немного. Держи равновесие. Я уж начал думать, что потерял своих австралийцев. Чем могу помочь? Не вы, а парень. Нам нужен связной на линию фронта. Правда? Нет! Да! Нет! Нельзя туда парня отправлять, он же прямо под пуля забежит, и конец! Нет, нет, я смогу! Нет! Я пойду. Ладно, ты здесь со мной, а вы, вы будете связным. Надо как-то пробраться мимо османов. Катится к чертям. Надо вернуться к Вайт-Холлу. to do чуть меня не убил. Не убил же. Ну да, и на том спасибо. Метка. Да, я просто... Я увидел и... Я... <coughs> на всем фронте провал. Я так и думал. Бишоп, сообщите командованию, что мы выдвигаемся. Вы не волнуйтесь. Я тут справлюсь. Пригибайся, стол наготове. Ищу укрытия. Понял? Понял. Надо добраться до долового пункта. Стойте. А где все? А! Позиция союзников потеряна. Приказано вести артобстрел, чтобы прикрыть отход к пляжу. Бьют по деревне и отдаленным фортам. Черт, Фостен! Чертова британцы! обстреливают свою же позицию, чтобы прикрыть отход. А где Уайтхолл. Уайт новости из Тыла. Не надо. Сначала нам тут помогите. Надо уходить срочно. Так. Я отправил людей на захват форта. Им же конец. Кто пошел? Только добровольцы. То есть пошли все. Детиши черт. Вы же понимаете, в его годы все такие. Фостеру. Черт. Парня надо забрать. Идите. Сделаю вид, что вас тут не было. Это не ваше вина, конечно моя. Еще одна смерть на совести. Идите, времени у вас мало. Турмовать форт в одиночку? А еще Фостера называл тупицей. What? <sharp inhale> Что, опять? Может, просто меня застрелите? Пошли. Будет тебя отсюда выводить. Тут все рухнет в любой момент. Нет, мы не можем уйти. Враги еще наступают. С ранеными мы от них не убежим. Ты иди. Я прикрою твой отход. Но Бишеп там нет. Я приварюсь, сотни... будто захватываю форт, этот влечет врага. Когда пройдешь к союзникам, пусти ракету, чтобы я знал, что ты цел. Тогда я буду отходить. Боже. Что, приказы не выполняешь? А вы ты здесь по какому приказу? Иди сюда. Вот. Ты теперь настоящий астролеец. Выгляди соответственно. Ладно. Вперед, парни! Пошли! Такова война. Так не выдержу! я